Я смотрю на этот мир, он ебанутый А ты слушаешь меня, ты ебанутый, ебанутый, ебанутый Если я скажу, мы будем ебанутыми Я сказал, что ебанулся, и ты ебанулся сам не кинули друзья, но меня не кинули друзья Есть дискорд, а есть жеза. просто у меня шиза Эта песня мне напоминает что-то, но что я вспомнить не могу Пойду ёбнусь в том угу, не песня на меня без крыши не 18 -я, я с предками тушу костер. 40 росина. Пойду покушаю малину, хочу спеть что-то без рифмы Если бы у меня был выбор, но у меня депрессия в ноль лет Просконадзорность с ней мечтать я продолжу нести это прекрасно